Ведущая двух игр это кэшфло и оловец снов. Я психотерапевт, я коуч. Вот принимаем индивидуальных клиентов, проводим группы, проводим игры вместе с Иной. Вот Ина сейчас немножко про себя расскажет. меня зовут Инна, помилия моя куликова. Я психотерапевт, коуч тоже веду игры. Веду игру э, трансформационную психологическую которая называется «Граница». И э, есть такая психологическая игра «Королевство». Прекрасная игра, тоже, которую я веду. В общем, тоже э, принимаю, э, консультирую, беру длительную терапию. Э, у нас с Олей э, есть один прекрасный проект, еще коучинг интенсив, который в этом году пятый раз состоится. В общем, ну, вот так вот э, мы движемся, и решили сделать мастер-класс по игре, так как э, некоторое количество лет назад мы познакомились с тем, что такое магия игры, кстати, на нашем интенсиве, и воочию поняли, что вообще, как оно работает, и как вообще, что с, э, ну, Это очень да прикольно, вы ощутите это, да. Да. обещаю, вы прям прочувствуете, что такое магия игры. Ну, наверное, начнем с посмотреть. вопроса, поднимите руку, кто когда-то играл вообще в трансформационные игры, хоть когда-нибудь, окей, вы только слышали, отлично, для тех, кто уже играл, будет интересно, и для тех, кто не играл, будет еще интереснее, вот, поэтому, да, давайте посмотрим, просто скажите, как вас зовут, чтобы мы все новые о которых мы просто. будем сегодня говорить, это игры, э, которые э, для, для взрослых, не для детей, потому что единственная игра для взрослых, в которую могут играть подростки, это кэшфлоу э, про деньги, да, там э, есть способ. Все остальные игры мы сразу я говорю, что это для взрослых э, 18+, плюс, потому что они трансформационные, они задевают э, внутреннюю часть человека, они могут быть слишком сильными, когда игры глубокие. Есть игры, которые люди ну, там, проводят девочки в состоянии прям медитативные, прям транс очень сильные вводятся. Есть более полегче, вот, например, сейчас расскажу, чем они отличаются. Значит, делятся на три вида. Первое это финансовые игры. А второе это психологические игры. И эзотерические. Какие бы другие игры вам не называли, они все идут похитными, да, производными от этих трех игр. То есть начну с самого простого, финансы простая, их немного. Основная игра это кэшфло, она, ей уже более 50 лет, ее придумал японский, японский психолог, после того, как он проводил свои финансовые семинары, люди начали к нему подходить и спрашивать, что же он делать, как им поменять свое мышление, как зарабатывать больше денег. И он познакомился с одной японской парой, которая, после разговора с которой, понял, что ему надо что-то делать для того, чтобы нести это в мир. И придумал игру кашфло. Она а, э, как бы. Самое легко, легко доступное с точки зрения покупки, потому что ты просто купил поле, обучился у кого-то мастера, и, э, прочитал книжки и уже проводишь э, эту игру. Е, еще есть много авторских игр, такие как бизнес-покер, но это уже лю, э, придуманные сейчас в Украине или в России или в Беларуси в современное время. Э, э, Я-бренд, там создание beauty настройка вот Жанна Павелка придумала, это все финансовые игры, которые помогают либо свое, свои деньги прокачать, свои убеждения про деньги, свои трансформационные, э, э, свои трансформации. Вот я провожу, например, кэшфло, она проходит 4 часа, на протяжении этой игры вы увидите свои стратегии, которые у вас с деньгами, и э, э, с помощью моих вопросов, возможно, увидеть, как эти стратегии можно поменять и действовать по-другому. Вот. Игра это показывает четко. Финансовый интеллект есть игра, ее придумала Таня Вячеславская. Я у нее, кстати, училась кэшфлоу. бизнес-покер, это тоже авторская игра. Ну вот их немного, но они, в принципе, более-менее по принципу одинаковые. Деньги и как трансформировать свои убеждения для того, чтобы зарабатывать больше денег. Вторые, это самый большой пласт, это психологических игр. Их, их просто тысячи. Сейчас где-то это направление в Украине стало развиваться лет 10, активно последние лет пять Мы знаем очень много игропрактиков, которые придумали психологические игры. Они основаны на, тоже на наших убеждениях, на наших переживаниях, на наших взаимодействиях с родителями. Ну то есть все, что касается психологических аспектов жизни. И последние это эзотерические, это лунный календарь на на база, да, лунный календарь, карты Таро, чакры, восьмой мир, седьмой мир, татахилин, вот все, что касается каких-то вещей, которые кто-то верит, кто-то нет, это все эзотерические игры. Их, их тоже масса, но, конечно, самый основной пласт занимает психические игры. Вот мы сына ведем две психологические игры, и нам ведет э, грани, границы, а я веду овец снов. Э, это чисто. Э, хотя. Можно сказать, снова. Это немного психология с эзотерикой, потому что мы там основываемся на лунном календаре, там есть э -э некоторые виды, там сбор урожая, ну, то есть все, что касается цикла, да, такого вот большого. Вот, не буду вас долго этим грузить, э -э просто чтобы у вас было общее понимание, какие виды игр бывают, и вы знали, что если вам нужно прокачать деньги, вы идете на финансовую игру, если вам нужно разобраться, разобраться в себе, разобраться со своим каким-то запросом, ну какие запросы, вот с какими запросами приходят сюда часто выйти замуж не могу забеременеть не могу найти новую работу все время переживаю по какому-то одному и тому же случаю хочу найти себя хочу там не знаю не знаю там проблемы с моим ребенком какие-то зависимости свои да, или там почему я там с мужчинами не складывается или наоборот хочу развестись ну то есть все что угодно что касается личности своих этих запросов. В принципе, с этими же запросами можно приходить в любую сферу. Но мы, конечно, рекомендуем с финансами разбираться, с финансами, тут А здесь тот, кто верит в это, кто верит в эзотерику, тот может с любым запросом разбираться уже в этих играх. Потому что есть люди, которые не верят. Они не верят, ну тогда им легче вот как-то все. С этим понятно, есть поэтому вопросы. Окей, okay, ну, тогда ну, мы начнем. А, да. Значит, называется? я веду игры, на, фи на, финансовую кэшфлоу. Я о ней рассказывала, да, это самая старая игра в мире. И я веду психологически эзотерическую игру, которая называется ловец снов. Ловец. Да, ловец снов. А Инна ведет психологическую игру, которая называется Границы. Да, она называется или Границы, или Границы. Вы к нам на мастер-класс? Да. А, А, да. да, вот Я чуть-чуть только добавлю, чем же хороши игры. Ну, как столько всего у нас на рынке, что предлагается, чем хороша игра. Игра хороша тем, что вот что бы мы ни делали, мы действуем по своей стратегии. Мы, например, хотим что-то сделать по-другому, но все равно мы действуем так, как мы привыкли, потому что у нас что-то заложено, мы движемся. А игра – это возможность в процессе игры… Попробовать что-то новое, ну, сделать там, например, если мы в жизни э, э, долго думаем, чтобы что-то предпринять, в игре быстро предпринять. И по итогу игры понять, как нам такая стратегия, э, хорошо ли мне было, когда, ну, что привело, э, что в итоге было, когда я быстро действовал. Ну, для того, чтобы... Э, Увидеть, подходит мне эта стратегия или не подходит. Еще есть такая классная, что мне нравится в игре. Что э, в жизни мы можем на изменения потратить 5-10 лет. Ну, чтобы там прожить, пережить, что-то сделать. А в игре мы что-то пробуем и смотрим, что ну, будут изменения или нет. Потому что игра, э, что самое важное. Есть мы, есть вокруг поле. Когда что-то происходит, какие-то изменения у нас происходят, меняется поле, и все начинается двигаться в нашу сторону. Но только тогда, когда мы осознаем эти изменения. И в игре есть такая классная штука «Право на ошибку». То есть в игре мы можем ошибаться, тут же э, подумать, о, наверное, следующий шаг сделать по-другому. Сделать по-другому, и это если шаг для нас удачный, мы тут же на игре проживаем опыт, как бы себе кладем в копилочку, и потом, опираясь на этот опыт, в жизни можем делать какие-то другие шаги. Ну, то есть, как бы, это такая возможность двигаться дальше к своим изменениям. Что такое трансформация? Это изменить. Ну, и понятно, что там мы, там Оля ведет и такую, и такую, я веду две психологические игры, Потому что они все построены вот на этом вза взаимодействии полей, на, опираются на внутреннее «я», на то, чего мы хотим от мира, чего хотим от, от себя. Та игра, которая моя, я коротко скажу про границы, игра про баланс, про, ресурс, про поиск ресурса, про возможности, про границы психологические, про границы физические, про то, что мы транслируем в мир, а, какую ответку, не побоюсь этого слова дает нам мир и как все это происходит но как бы я всегда провожу примеры когда увидела эту группу пришла первый раз запрос свой разместила мне такие ответы на ну как бы поле дала я думаю да, ну, ладно Прошло время, думаю, ничего не меняется, запрос мой не, не приходит, но игра меня интересует, пришла через два месяца. Играю, другие игроки, ну, как просто игрок, другие игроки, а мне ответы такие же. Ну, поле дает. Я думаю, так, надо что-то, наверное, изменить в библиотеке. Ну, и потом, когда я увидела, что ответы те же, мне дает игра, и что-то сделала с этими ответами, через два месяца мой запрос исполнился. Ну, то есть я точно на себе проверила, я знаю, что это работает. И магия игры работает, вы сегодня увидите. А Вторая игра, которую я веду, называется «Королевство», это игра, ой, такая классная игра, продвигающая про место в жизни человека, про то, мы... у нас есть же представление о себе, какое когда мы э, э, случайно видим, что люди представляют другое о нас. Ну, мы думаем, что мы транслируем такую уверенность или еще что-то. А люди потом говорят, что ты мягкий человек или еще. И это так все заворачивается. И после этой игры у людей бывают такие сильные скачки. Проекты начинаются, еще что-то начинается. Ну, она такая, э, причем игры есть, Оля э, чуть не остановилась на этом. Игры есть с полем. Ну, настольные игры, а есть без поля, вот, допустим, королевство просто без ничего, там просто на передвижение, и а, есть, кстати, все эти игры есть и с большим полем, люди ходят по полям, но ну, в основном происходит это все за столом. А вот потом, когда в конце уже мы закончим, вот мы разложили свои игры, вы посмотрите, как это выглядит. Да. Ну, как выглядят игры, и а, практически во всех играх есть а, трансформационные карты, да? Есть запросы? Конечно. Кстати? Подумайте, подумайте. А, а, давайте расскажем, как запрос сформулировать. Да. Угу. А, давайте. <свят> а, смотрите, запрос обязательно должен касаться лично вас. Не так, что я хочу, чтобы мой, муж, мой муж подарил мне кольцо или изменился. Ну, как бы, вы же не влияете на него прям напрямую. Да. Если вы хотите, чтобы ваш муж подарил вам кольцо или парень, сделайте запрос следующим образом. Я хочу, чтобы на мне сияло кольцо. Через там mm. два или через два дня. Ну да, да. вот да. Оно так работает. Нельзя запрос во вселенную давать на кого-то, потому что только вы влияете на mm. то, что будет происходить. Значит, первое, запрос должен быть относиться только к вам. Это обязательно. Он должен быть понятным. А ну, например, хочу что-то изменить. Это непонятный запрос. Вселенная не понимает, потому что в вашей серии миллион сто восемьдесят пять что-то. Я хочу, и, например, вот у вас… Ау, заходи, заходите, присаживайтесь, вот, Ау, два места. <связываю> вот так, да. потому что мы начинаем игру, вы это самое. <связываю> это, вы, <связываю> а, значит, напомните, как вас зовут? <связываю> Ира, вы говорили, что вы меняете ру деятельности, да? И вам ну, какой-то сейчас трансформационный период происходит. Вот, например, я, к примеру, по работе, можно сказать… Э хочу, э хочу, ну, там, хочу понять, принесет ли мне новая работа удовольствие, или, там, вот, ну, вот -то, или то, в правильном ли направлении я иду конкретно к этой, ну то есть, чтобы вселенная было понятно, про что работать, понятно это, да, конкретика. Желательно поставить сроки, они должны быть реальными. Ну, нельзя заработать миллион долларов. Если у вас сегодня 100 гривен, а вы хотите завтра миллион долларов, то это ну только какой-то один, один шанс из, я не знаю какого количества. Если вы хотите миллион долларов, то ставьте реальные цели. Я хочу через два года иметь миллион долларов, например, там, да, какие-то. Они должны быть реальные. Сроки реальные. Вот. Ну, в принципе, это основные штуки. И запрос не вопрос. Да, запрос не вопрос. Это нельзя спросить выйду или я замуж завтра. А надо, если вы хотите замуж я сказать, мой запрос ⁇ хочу выйти замуж там, до конца следующего года, например, там, или хочу родить ребенка там, до конца следующего года. То есть запрос должен быть понятен для всей Поэтому вот так вот. Значит, нам надо перейти на пары. и не только материально ну, да. конечно, да, конечно. То есть, условно я хочу любовь то есть это тоже подходит да такой вот или я хочу хочу любовь да или... ну, хочу быть любимой там для того чтобы ощущать радость счастье угу. ну как бы с, с какой-то а для можно тоже описать да, запрос а да? смотрите я хочу любовь это э, любовь, мам, любовь папа, чью да живот. то есть понятно сленг должна понять ты хочешь чью любовь ну, мужчины, от мужчины, от женщины, от мамы, от ребенка, ну, то есть, если у вас есть возможность конкретизировать, делайте это максимально подробно. Вот мой вам совет. Попробуйте максимально подробно обрисовать, потому что, ну, Селена не понимает, ну, вот правда, она не, она часто нам присылает то, как мы думаем. Если мы не сформулируем ей правильный запрос, то она будет присылать, как она это поняла. Вот, если вы хотите а, семью или там отношений, то так говорите, хочу там отношений в любви, с молодым человеком, там к такому-то сроку. Ну, вот. но я это поняла, а, это, но все-таки больше здесь вопрос не о том, чего я хочу в плане материи или отношений с людьми, а по отношению к себе самой. Так это, есть... вот это и в первую очередь, по отношению а... к себе. После того, как вы написали запрос, я сейчас объясню, какие будут правила. Я раздам вам карточки. Вы получите карточки. На одной стороне карты есть рисунок, на другой вопрос. Вы их вытяните вопросами. И сначала в одну сторону, допустим, если я играю с Олей, я вытаскиваю карту и читаю вопрос. И... Говорю Оле, как этот вопрос касается моего запроса. Ну, то есть тут может быть уже какой-то ответ вы получите в этой карте. Смотрите. Первое – запрос. Второе – вопрос на, на картинке, которую вы вытянете. Третье – предметы сумочки. Да. И четвертое – это картинка. А четвертое – когда вы уже предметом обсудили, поняли, как, какой у вас там запрос, и свою карточку поворачиваете картинкой, и смотрите, какой окончательный ответ, но ну, что вы там видите на карте. Это у вас в руках метафорические коучинговые карты. Просто чтобы вы знали, чем вы работали. Да, хочет поделиться, с удовольствием, ну, как-то послушаем, и потом перейдем еще к одному. У нас еще очень, очень крутой эксперимент будет такой. Давай. Я в глубоком, при глубоком удивлении, потому что я из одного э, лагеря, условного, оказалась в другом. Ну, абсолютно разные стартовые позиции с моим партнером, но у нас очень-очень похожие ситуации и планы на будущее. И я чувствую, что у меня появился такой очень сильный, мощный союзник. Прям вот партнер, знаете, и ощущение, что я не одна в этих поисках, прибавляет мне очень много сил. Mm -hmm. Сейчас, Спасибо. по крайней мере, mm -hmm. это похоже на эйфорию. Поэтому вечером нужно с картой заработать для того, чтобы как бы, эйфория не ушла, а что-то осталось, чтобы двигаться дальше. Mm -hmm. okay. Okay. Кто еще хочет поделиться? Ну, у меня тоже совершенно новый взгляд. То есть я как-то находилась в среде, где много было входящей информации, очень схожей. А тут все наоборот. Интересно. На чём, на чём. А, знаете, очень часто бывает, когда мы же, ну как, мы же крутимся в своих мыслях, мы, как я это называю, в своей кастрюле, да, у нас же кастрюля где-то на голове, у нас там в ней свои мысли, uh -huh. а когда мы эту кастрюлю, ну, снимаем и обращаемся к другим людям, мы об этих людей как будто бы взаимодействуем, и у нас точно всегда приходит новый взгляд, вот, и это вот, вот трансформационные игры, почему нельзя играть, ну, можно играть там из формы по одному, но лучше играть в группой, потому что всегда в поле залетает от других людей то, что нам нужно именно в этот момент здесь И сейчас. И еще хорошо. что важно, вот про эйфорию, когда вы чувствуете эйфорию и думаете, хорошо, подумаю об этом позже, завтра, самое важное понимать, что будет результатом вашего думания. Если вы подумаете позже, завтра, вы никогда не подумаете. Что будет в результате? Я подумаю и, не знаю, решу, что с этим делать или буду двигаться в одну из сторон. Вот это важно, чтобы не… Ну, вы проделали сейчас какую-то работу. Ну, не пускайте ее. В а коучинге, ну кто знает, в коучинге последним вопросом в сессии всегда задается вопрос, что, было, что будет результатом сегодняшней сессии. И человек должен сказать, я типа буду, вот, очень часто говорят, там, типа обесценим, я буду думать. И всегда хочется а что будет результатом твоего думания. Он говорит, а, ну я подумаю, как мне написать резюме, например. А вы говорите, а когда ты это резюме напишет? Говорит, о, это уже понятно, да, я резюме напишу до среды. Ага, напиши резюме, отправь мне его, я проверю. Ну, то есть, да, если вот, просто что, любой ваш процесс, он должен чем-то завершаться, для того, чтобы, э, ну, вы, это вы времени потратили впустую. Не обесценивайте ничего, что вы делали. Это ваша работа, это вы, ну, проявите к себе люб любовь, с той точки зрения, что, ну, вы потратили время на себя. Хорошо. сейчас у нас будет такое упражнение, на 100 настройку полей. Ну, как это работает? Как вообще работает магия игры? На полученном листочке э, запиш, напишите свое имя сверх себя в голове просто. Либо тот запрос, над которым вы работали, можете еще раз взять, либо какой-то запрос. На листочек не надо писать, можете себе в блокнотик написать, чтобы не забыть, какой запрос. Рекомендую вам что-то на придумать. Да, чтобы Правильно. раскачать побольше вокруг тела. Но если вы хотите, вам так важно, тот запрос, который мы работали первым, можете да. его использовать. После того, как напишите запрос, старайтесь сильно не думать. Ну, расслабиться. Сейчас будем использовать окружающее нас поле. Полем у нас будет и наша комната, и улица, потому что в комнате не так уж много предметов. А сейчас вам на вашем большом листочке нужно а, sorry, не видела все написали запрос все понимают над чем будет работать на вашем большом листке надо будет написать вот так в строчку 30 предметов которые вы видите в комнате и за окном Старайтесь писать разборчиво, потому что этот листок попадет другому человеку. Потом. Ну, например, окно, цветок, бусы, э, стенд, э, не знаю, там картина, платье. платье. Стены нельзя, но, ну, можно можно. А, стена, потолок, не знаете. Задание следующее. А, вы сейчас получили листок с тридцатью предметами. Прочитайте, выберите 10 понравившихся и напротив них напишите прилагатель Вы получили 10 словосочетаний. К этим словосочетаниям нужно добавить глагол. 1, 2. 1, 2. Это первое словосочетание. Это первое словосочетание. Если попалось 3, 4, это второе, это второе словосочетание. Если попалось 5, 6, это третье словосочетание. По счету. Какое? Теперь внимание! Слушайте! Внимание! Самое важное! Помните свой запрос, который вы писали? Это важно! Вспомним его! Кидаем. И в этот момент мы кидаем кубик, когда мы думаем про этот запрос и мы смотрим, какое, какая цифра попалась, а и предложение будет ответом на ваш запрос. Смотрите, я вас прошу, то что... Мир, меня, вот как Ира сказала, что не Ира, а Юля сказала, что у нее эзотерика попалась. Просто а, подумайте, почему вам такое попалось. Если вы, ну, например, не знаю, какая юля, четкий, ровный, и тут вам что-то такое расплывчатое. Может, что-то надо внедрить в свою жизнь для того, чтобы... А, у вот, Ала, да, а что? можно я зачитать? Да, за ожерелье а какое-то? Не а знаю, не Ала говорит, что я не понимаю, потому что я говорю, Ала, ну представь себя в этом ожерелье. Вот где ты в этом ожерелье, какое оно, где ты сидишь, какая ты э, в этом состоянии. Вспомни свой запрос и, боже, что-то тебе придет. говорит, ой, когда ты это мне сказала, я, понимаю, что в какую сторону ага. Волшебно. Да, спасибо. Ну вот, смотрите, вы раскачали все Пожалуйста, возьмите в работу эти запросы любым способом.